Всем здорово, С вами Гидра 94, и сегодня у нас реакция на короткометражку от Брайана Мапса. Да, давно уже мы не снимали реакцию на Брайана, потому что я мне не интересен ему лайфстайл. Вот мне больше интересно у него скетчи. А он их долгое время не упускал. Готовился именно к короткометражке в честь 10 миллионов подписчиков. Ладно, последняя кнопка. Я так понял, это будет в стиле хоррор каком-то. А, давай смотреть. Брайан представляет. Вот. Что ж там такое происходит? Улица Ван Гога? Ну, ничего такой домишек. Последняя кнопка. А, почему Че? в каске? Где мой чертов йогурт? Че? Это по-молдавски? Завались! Слушай, ты, бестолковая, мерзкая... Я ты так бабушек... прям типа лайфстайл опять снивал там, да? Ну да, местечко тянет на помойку. Помой? Да больше ни один человек тебя к себе жить не возьмет. Вот именно недочеловек. Файт, Да. Юбилеем. Каким еще юбилеем? Ага, -а -а, у Брайны на канале только что стукнуло 10 миллионов подписчиков. Ой, уже 9 миллионов 999. Отписалась. Блин. Ну только спустя время может все равно кто-нибудь еще подписаться. все равно будет 10. Появился парень, а она его уже ненавидит. А с твоей девушкой... Очень По-моему, это картинка из одного его лайфстайла. Типа Иван Гайка, он там рисовал, еще кого-то. Ты хочешь, чтобы на опять ушел на трое суток из дома? Да. Я тоже. Вообще. ха ха Есть девушка! <с score> ну так поцелуй ее! Ау! Так я очень один, похож, что вмонтировали, я так понял. Мне голова болит от твоих уведомлений. Да мне уже неделю пишет твой гребаный фанат. Фанат? Да, гадныш. Типа у него и до этого были фанаты целых 10 слямов. Подписчиков на канале. про фанат первый раз слышит. А знаешь где? В его хижине. В лесу. эта скварка сгорелась. Дешево ужастика. Разлом четвертой стены. И все за его счет. Ну окей. Вот она за ноги. Теста, а где он снимал вообще? Какая-то тайгалис полоса такая. Надеюсь, мне за это авторские автор, не, не, не прилетят за музыку. У меня получилось! За мной едет сам Брайт Макс! Братан, че ты там банкир твой? А! Оливия! Вас ждет смерть. Как же, круто! Не ходи туда, да! Не ездите туда! Глупцы, вы умрете! Стой! Б! Человек избегал! <связывая> <связывая> ну, Б бомж, ну. А я думал, это голубь. Да. Очень здоровенный голубь. Это у как-то язык был не в ту сторону. Надо было, чтобы он опущен в сторону земли. <связывая> Все в кровавых пятнах. место маньяка какого-нибудь. Подождите немного. Сейчас должна подъехать моя девушка. Ладно, ботан. Шутили, хватит. О, смотри, Брайан. Я девушка ботана. Да Нафига она с собой и... взяла? полное собрание сочинений Хокинга. А еще я буду давать ботану между экзаменом по математике и микробиологии. Во время трехминутного перерыва ему как раз хватит. А реально приехала? Ты все-таки приехала. Ну конечно, ты Что это за шикарная машина? Где эта шлюха ее взяла? Оливия, как ты там мне показывала? Так и будешь стать просто так языком молоть Света. или. Или нормально поцелуешь? Я никогда не буду мыть голову. О, у меня написано, я никогда не буду смотреть канал мистера Макса. Да я в принципе тоже не смотрю. Ну, работает. Мама, что же мне делать? А, а это разве не дерзкая няня? То есть, внезапный поворот, дерзкая няня это ее мама Оливия этой так себе в списке, если честно. Даже заняться нечем. Ребят, а пойдемте я им кое-что покажу. Но это только для мальчиков. Повчик, пойдем. Я скоро приду, милая. Не скучай. Э, возвращайся скорее в пирожочек. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Хорошо. Ты, мымра! Ты думаешь, я ничего не понимаю? Зачем ты здесь? Нет. Думаешь, я поверю, что этот четырехглазый чмошник тебе интересен? Да я тебя насквозь вижу. Ты про моего пирожочка? Он же такой милый, как котенок. А может твоему кошаку показать кое-какие фоточки? Какие? Совместные фоточки. С тем сельским аналогом Криса Редфуса с твоего Кого? телефона Не это потеряла Забавно А я думала ты совсем тупая, как пробка Знаешь что девушку нельзя оставлять не в одной комнате сдавать И моя мотивация Здесь понятна. Я не могу лишь понять одно а зачем тебе ты этот очкарик? Окажется, а, я знаю. Ты в него втюрилась. Ну, Но... него... меня это не удивило. Тоже... Про это уже было намек ты в О, пару скетчей. Что? О, тебя говорит. О, эта тупая бомжиха пахнет, как тысячи китайских деликатесов. Или про ту историю, когда они с Брайаном заманивали тебя в душ. Чего? Из <свят> История> История> Что когда ты проходишь мимо зеркала, оно трескается. Но тебя никто никогда не полюбит. Ты даже для матери своей страшный позор. Слушай, ты! Вот про типа О, не надо, выражаете. да? Ребята, ну как вам, а? Такой большой коллекции комиксов Марвел я еще не видел Блин, запуснуть А почему это было только для мальчиков? Ребята! Повеселимся? Кто там кричал? Вы это слышали? Его сейчас первым грохнут, да? Вангую, блин, его первым убили. Ты убили? Нет. Да ладно. Ребят, надо полицию вызвать. Связи нет в этой глуши. Я надеялась, как, что это как кетчуп. специально. На вкус как кетчуп. Ребят, надо сваливать отсюда. Мы все умрём. Ничего, и машину сожгли. Тачка. Бежим туда. Там моя машина. Девушка Ты что, даже не знал, как ее зовут? Она мне не говорила! Всех Как ты так с ней общался, что она даже не представилась? Он ушел? Нет, Бата. Он решил тебя подождать. А вдруг ты захочешь с ним убежать в закат, держать за ручку и в припрыжку? Кстати, мне исполон. Ты собралась брызгать на огромного страшного маньяка. Пиццам баллончиком. Можешь рассказать ему историю своей жизни. Тогда он точно умрет со скуки. Пока тип клишированный. Первого убили, все сразу все запаниковали. А это из трейлера я видел Блин, как страшно Да ладно, это всего лишь мячик В обратную сторону А вот сейчас реально страшно О, oh. HTC вайф. О, Вера И скорее всего Брайан свой привез, да? С этим целый день. Мое Симулятор повидания, чипсов. Идите к маточке. Боже. Оливия сзади. Ну, вообще дам убитый, потому <с>? что Оливия вообще еще не сразу вырубилась. Понял? Типа, шампунь какой то Выгорела. беду Не совсем понял. Зачем тогда он налил туда шампунь, Я убью тебя, Только попробуй оставить меня так. Или, или что, он решил ей помыть голову, да? Что он не добил ее, а просто решил помыть. Секунду. А где Оливия? Я не знаю. Да похрен на эту сучку. То им похрен на ботана, то тебе похрен на Оливию. Обычно в таких домах есть потайные комнаты. Чего ты взял? Ты что, не играл в Resident а может быть, ты прав. Ты ищи под столом, а я поищу там. Почему это я под столом? Потому что... <связывая> ладно, ладно. <связывая> Почему всю грязную работу постоянно должен делать я? Тут чего-то <связывая> не хватает. Убирал я. Точно. Крутой музыки под мои поиски. О! Я сто процентов не услышу, что происходит там с Батоном. Я устроил пожар на кухне, тушил я, Все я. А когда... Оливия? <связывая> а... Точно Оливия. <связывая> Слишком располнела, да? <связывая> я надеюсь, музыка <связывая> не под авторскими правами. Мне подавцы ми пода. Чи заварил? Кипятком это как-то совсем лучше. Оливия, я так рад тебе. Ну нахер. Лучше утоплюсь, да? Нет, нет, нет! мистер Макс? Или как там ее. Ну точно, что на браслетах было написано, типа, Оливия не будет мыть голову, ботан не будет смотреть мистера Бакса. А маньяк, типа, этим их не знаю, наказывает или что. В Оливии есть баллончик. Ничего себе, баллончик! Да, так беспально спрятался. И все на один выстрел. А нет, просто не до конца ты. Батан там деградирует от этого детского контента. А, ты кто? Все кончено. Ты со мной. Ты в безопасности. А, а, а, Сам это это Оливия? Так я выгляжу что, что даже форма лица поменялась при этом и голос? Ну, как всегда, все испортили, да? Вы здесь? Брайан! Ты пипец не вовремя! Да! Ха-ха-ха! Не спачкалась! Тогда мы там остановились? Иди сюда, воробуша! Кстати! Ты этого не видел? Будьте здесь. Он мой. Слышь, битвай! Хе-хе! Насытился сковородкой. Как он в, в папку переиграл, да? Ау! Ну, и кто же выйдет победителем из этой драки? Кто больше маньяк? Маньяк или Оливия? Да? <соединяйный> маньяк или маньяк? Масло масляное какое-то. <соединяйный> До сих пор там пригвозденный. Я не понял одного. Зачем он тогда решил ее помыть, если ее хочет добить. Я, я, я не понимаю. Ау. Махач прям как в этом. В дерзкой няне. Ну, и кто был победитель? <свят> Какого хрена? Эээ... <свят> Или насквозь проткнули. Забавно. Я поражен. Кто ты такой? А это самое интересное. Кстати, как вам кетчуп, Оливия? все таки кетчуп. Что? Ладно, ладно, иду. Я какая то порол, опускал кетчуп, да? Мистер злодей. Да ч его ждать? Давайте его грохнем. Я бы так не спешил. Там кослеты. В браслетах он написал наши слабости. Что написано у тебя? Чего? <с kann с humble> у меня пустой браслет. Ничего не написано. <с très sour> Ой, маньяк. Правильно люди говорят. Хочешь сделать хорошо? Сделай все сам. Эээ, -э, что это такое? Это зачем тебе это нужно? Делал Сливки шел там были какие-либо. Вилсакон. Скоро будет 10 миллионов подписчиков. Не понимаю. Видишь ли? Я работаю на руководство Ютуба. Когда почините тренды? Как ты Это хороший вопрос. Дают бриллиантовую кнопку. И? Так у нас нет бриллиантовой кнопки! Неделю назад... Умер последний гном, который украл бриллианты для этих самых кнопок. А во всю виноват детский контент. Разум гномов отличается от человеческого. И когда эти маленькие ублюдки смотрели YouTube, они приходили в ярость и просто убивали друг друга. Секунду, ты хотел убить нас лишь только из-за того, что YouTube... Не Может прислать нам эту чертову кнопку? Это репутация. Видишь ли? Вот так все прошло. Мы знали, что у нас закончились бриллиантовые кнопки. А иначе такие, как ты, перестанут стремиться получить 10 миллионов подписчиков. И у нас не будет бабла. Бред какой-то. Не нужна нам ваша кнопка. Правда? Хотя сливки шоу. Он получил последнюю кнопку. Ты помнишь, как он обсасывал это у себя на канале? Да мне правда не нужна ваша кнопка. Я снимаю с душой. Ну, камон. Ну, ладно. Мне просто не нужна ваша кнопка. Никакой души там нет в роли, когда? Я вами восхищаюсь. Но вы слишком много знаете. Простите. И опять шоком. Ну и как они тут спасутся? Слушай, что? Как кто-то из руководства видимо позвонил, да? Подожди, а как же репутация Ютуба? Мы нашли выход. Теперь вместо гномов мы отправляем работать в шахты китайцев. А китайцев много. Ну как же, Брайан и его чертовы друзья, не все знают. Ты вообще видел его канал? Думаешь, ему кто-то поверит? Ну и то верно. Особенно с закрытыми комментариями, да? Ладно, ребят. Вы свободны. А мне предстоит отдохнуть. Бля, а кто тогда был в маске? О, мамаша. а они не в адеквате сейчас а а Как стиль Город Грехов Там выделен один цвет красный <свот> О няня плеснёт, да? Вангую! Я не смотрел ещё! сейчас с пластырем пыль? на носу? Да и вообще, хрена на эти цветы? А, и папа тоже тут Мы просто решили отпраздновать 10 миллионов на канале и поехали повеселиться в загородный дом. Ага, завел нас хрен, пойми, куда. А ч я этот? Я по карте ехал. Надо было карты. Ты да просто впадение! Так, стоп! Почему вы решили отпраздновать 10 миллионов подписчиков на моем канале без меня? А нахер ты нужен? Ладно, собирайтесь. Хороший вопрос, да? Нахер ты нужен? У меня в заначке осталось пару белых ящиков. Думаю, на всех хватит. Что это? Да так, ничего. Тигра! Ну, это прикольно И я Видно, что постарались Что-то от монтажа над э, Декорациями А ч ты вот это, кстати, за мужик, баллы? Это не оскорбление, так все умрете Кто-то думал, и это все такой, что ты не хочешь не под авторскими А, сцена после титров? Кто это? Почему ты сама не остановила нашего агента? Потому что его животное снесло мне голову нахрен Елена, а, это та? Простите, эмоции Типа голова ты пришитая что было бы? Если бы этот ребенок умер... Ему 19. Серьезно. Ладно. Посолуй. Да, серьезно. Но помни, если еще раз это повторится... Изи. Это честно, типа намек был на продолжение или что? Но мне понравилось, честно говорю, как снято и как, как все эти декорации сделаны, как сценарий. Вот местами вот только вот не, не стыковочки, я вот не понимаю, вот вообще. Вот кто вот этот был маньяк в маске, вообще не рассказывается. Да и почему вот эта девушка, типа, жива и с пришитой головой? Кто она такая вообще? Ну, видимо, это мы узнаем только в какой-нибудь второй короткометражке или еще в чем-нибудь. Так ну, Брайан может спокойно уже идти снимать уже новые, там, не знаю, фильмы, еще что-нибудь снимать. Потому что актер из него ну, прям отличный. Ладно, если меня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если меня не хочет не пропускать видео, спать группу контакт, подписывайтесь на Брайана Мапса, до следующего видео.